Еще вот такие средства от компании Виши для ухода за кожей вокруг глаз. Это сыворотка. Очень хорошо действует. Я купила 10 пробников. И уже через 3 недели я увидела эффект. Одно из немногих средств, которое меня действительно удовлетворило и помогло избавиться от темных кругов под глазами и легких припухлостей. Одного пробничка мне хватает на... 7-10 дней, полтора миллилитра каждый пробничек. И вот я в течение длительного времени им уже пользуюсь и думаю, что полноценный крем могу покупать спокойно. Это не будут выброшенные деньги. Повторюсь еще раз, это одно из лучших средств для ухода вокруг глаз, за кожей вокруг глаз. Не комбинировала его ни с чем, пользовалась отдельно, поэтому могу сказать, что действует оно стопроцентно.